Из под одеяла вылазит ленивый человек, а значит я приветствую вас на канале Ярики слов. Юху. Давно у меня не было разговорных видео, то я снимаю всякие клипы, вот наподобие твоя сет или же клип на Маргин Стерна. Но сегодня я захотел бы все-таки как-то исправить эту ситуацию. Я хочу извиниться за свое долгое отсутствие. Не знаю, почему это было. Но суть в том, что, ну, во-первых, мне, конечно же, было лень, а Во-вторых, как-то это все наскучило. Дело в том, что я начинала um, с ним заниматься ютубом, когда там шла какая-то вторая неделя, что ли, карантина. Просто чтобы, типа, как-то саморазвиться, чтобы провести время с пользой. И на самом деле это меня затянуло, и вот мой первый ролик, который я залил, он был просто так вообще, это когда я собирал LEGO гоночный карт, был просто на 18 секунд, не особо интересный. На следующий день... Я выложил бесконечную прогулку, которая положила в начало рубрики, сколько-то там секунд, чего-то там. На самом деле глупая рубрика, чисто для того, чтобы заполнить время. Ну и как бы второй ролик пошел, третий, а третий был про Алиэкспресс, а третий был уже более-менее нормальный. И так я как бы три дня подряд начал снимать, это для себя поставил как бы цели. То, что раз я снял три дня подряд почему бы мне не снимать everyday и так понеслась моя неделя когда я там снимал что-то там про minecraft про волка каждая нереальность лего кстати собирал вот лего мне нравится ну и в общем то вот потом еще что-то делал ну и настали такие прерывы Первая моя проблема была на ролике Call of Duty, потому что там были какие-то проблемы с монтажом и в общем я тогда не залил ролик. Но блин, отсутствие один день это лучше, чем отсутствие, как я уже сколько нези. Второе мое отсутствие было, когда я на выходных снимал ПДД с Данилом, но хотя бы его я залил на YouTube. Вот, и хоть какой-то контент был, так сказать. И вот последний мой серьезный ролик, ну, как я считаю, был про то, что 1380 секунд легом. Ну, короче, там сборная Солянка из всяких трендов, которые мне, да и вам вроде как зашли. Я там просто угорал 20 минут. Вот. Потом было что-то про Бравл Старс, ну и так, в общем, спустя этого я уже считаю, никакого канала не шло. Конечно, я снимал. А, ну да, был еще батл. Евгеш, но это отдельная тема, она даже не входила в мои планы. Это просто так она была. Ну, в итоге я просто так записал песню. Ну как, дишь, типа. И снял ролик на 9 мая. Кстати, он очень важный, вот. Поэтому обязательно посмотрите. Я поставлю подсказку здесь или здесь. В общем, важно помнить о таких важных людях, как пионеры, герои, да и, в принципе, все участники войны. Решил к 9 мая так сделал такое видео. Ну и блин, потом мне надо было как-то заканчивать четверть, Я закончил, думаю, ну вот все, с 1 июня начну снимать. И нифига. И в итоге, вот, последнее мое видео было... <смех> Вчера снимал клип Моргенштерн. Даже это видео было чисто тоже спонтанное, потому что он неожиданно выпустил трек. Не то, чтобы я особо его фанат, но просто такой, типа, <смех> кочевый не, не то, что как бы со смыслом, но просто так, на послушать. И решил тоже поугорать снять бумажный клип, вот. Ну в общем, хотел завершить свою тему насчет моей активности на Ютубе. В общем, я принял такое решение, я ухожу. Всем пока. Я Лунтик, я снова с вами. А вот и нет. Ну, блин, нет, я не собираюсь просто так сдаваться. Вот, признаюсь честно, активность упала, вот, Потому что я не делаю ролики Я, в принципе, особо не борюсь за лайки, комментарии, подписки Хотя, конечно, и прошу своего друга Евгеша Всезнамуса Если вы читали комментарии в последнем видео Но это как бы чисто дружеские там лайки Плюс я же ему тоже ставлю Мне кажется, это как-то справедливо Короче, блин, самое важное, вот, у меня 26 подписчиков, это очень хорошо, надеюсь, хоть кому-то мое творчество интересно, хоть какие-то там 3-4 лайка собираются, там, не знаю, комментарии, и я буду продолжать снимать, у меня даже есть планы, вот, на лето я собираюсь путешествовать, во-первых, да, я, возможно, уже говорил потому что я многим увлекаюсь, и у меня есть такие, типа, прогулочные маршруты, вот если все будет хорошо с ситуацией, там, по эпидемии. Ну, в принципе, сейчас гулять-то не особо тоже страшно, но просто, вот, говорю, на всякий случай. Я буду интересные места всякие показывать. Ну и плюс, конечно же, будет лего. Будут лего-наборчики там всякие, сборки тоже, возможно, даже какой-нибудь интерактив, типа, опять, там, рандомный или по телефону, но это не важно. Но я и также очень люблю особенно особенно Лего мини фигурки И у меня на примете Целые три их штуки Вот, ну скажу пока одна, Одну я заказал с Алиэкспресса Она прикольная, тематическая Потом я куплю Одну из фигурок 20 серии Лего мини фигурок, юбилейная Которая серебряная, вот Мне если честно хочется, чтобы попался Чувак с квадрокоптером, вот я оставлю фотку Но это будет чисто такой сюрприз И плюс, вот буквально Через неделю, через немного дней будет один очень интересный ролик потому что мне очень сильно повезло и вот короче кое-что будет связано с лего мини фигурками вот. короче просто не спешите отписываться все еще будет возможно уже не так часто но будет хотя бы раз в неделю я так планирую ну или даже два раза в неделю короче посмотрим всем спасибо вы были на канале ярики слов подписывайтесь ставьте лайки йоу. пока